Всем привет! В этом видео мы попробуем создать простую рукоятку ножа, используя инструменты поверхностного моделирования. Для этого я вставил на две плоскости два эскиза, это вид спереди и вид сверху. И теперь на виде спереди я нарисую новый эскиз, который у нас определит контур нашей будущей рукоятки. И нарисуем также в этот же эскиз и нижнюю часть. Здесь ничего страшного нет, если мы дорисуем сплайн из двух частей. Все равно мы эту часть потом обрежем. Здесь поставим касательность. И поставим размеры здесь пусть будет 32 миллиметра для ровного счета здесь давайте поставим ну, пусть будет 19 и здесь ну, давайте пусть будет 31 миллиметр Ну хорошо, первую часть мы сделали, мы нарисовали направляющую, теперь нам необходимо нарисовать два профиля. Перед тем, как я начну рисовать профиль, я сделаю дополнительную плоскость. Давайте от плоскости справа на расстоянии 126 миллиметров. И теперь я скрываю эту плоскость и рисую на плоскости справа эскиз профиля этой ручки. Здесь буду использовать простые примитивы. То есть возьму дугу и отрезок. Снизу я поставлю радиус 3 миллиметра, а сверху, ну, допустим, не знаю, 12. 12 многовато. Пусть будет 8. 8,3 вполне достаточно. Так, теперь я отзеркалю эти примитивы относительно оси симметрии. И сейчас мой эскиз, да, стал синим, не до конца определенным. Необходимо добавить на него взаимосвязи вот теперь у нас все хорошо все вот часть мы нарисовали да также я поставлю вспомогательный размер допустим вот этот один и вот этот Так, я теперь смогу этот эскиз скопировать на нашу плоскость и уже здесь его немножко подредактировать. Здесь я также соединю две точки и соединю здесь. Если нужно, можно увеличить, например, здесь до 9 там, или 10 миллиметров чтобы наш чтобы наша рукоятка выглядела чуть-чуть поинтересней так здесь 29,1 и 7,77 хорошо сделаем то же самое и здесь девять и один да слишком слишком слишком наверно высоко надо чуть-чуть пониже опустить давайте поставим здесь размер 25 миллиметров и отсечем здесь лишнее поставим здесь справочный размер 677 25 смотрим здесь двадцать. 5, здесь до 9 снизить также отсечем и поставим размер здесь 877 ну хорошо нам это нужно для того чтобы дорисовать еще горизонтальные направляющие от плоскости сверху я также добавлю еще одну справочную плоскость пусть это будет на 25 миллиметров она отстоит. И сейчас посмотрим, как она. Ну да, можно использовать э, либо плоский эскиз, либо можно э, использовать трехмерный эскиз. Ну давайте чуть упростим э, задачу и будем использовать э, плоский эскиз. Высвечу наш, нашу картиночку, <coughs> и на этой плоскости. Нарисую Также две кривые Немножко здесь не совпало. Может быть, стоило отредактировать чуть-чуть вот этот эскиз второй. Ну, давайте оставим. Таким образом, не будем его редактировать. Так И здесь также ставим совпадение на две точки. Вот у нас точки совпали. У нас будет не такая ярко выраженная форма, а чуть-чуть такая, поплоще. И теперь отзеркалим... Нашу получившуюся кривую Щелкаем ОК А здесь ставим справочную геометрию Ну вот, вроде бы Все готово, теперь попробуем Сделать Нашу форму Тыски, я тоже скрою Так, вот у нас два э, Профиля и Несколько таких направляющих кривых так, у меня открыта вкладка э, поверхности. Здесь мне необходимо выбрать поверхность по сечениям. Выбираю первое сечение, выбираю второе сечение. И вот у меня уже какая-то геометрия появилась. Для того, чтобы мне ее убрать вот в эти направляющие кривые, мне необходимо их выбрать. Выбираю первую кривую, щелкаем через контекстную панель ОК. Выбираю вторую кривую, также щелкаем ОК. И вот у нас уже ножик приобрел, рукоятка ножа приобрела такую характерную форму. Добавим еще две направляющие кривые. Третья и последняя, четвертая. И вот она у нас уже стала такая вот пузатенькая. Щелкаем ОК. И вот форма наша построена. Вот можно посмотреть, что... Ну, довольно ровная, не скажу, что прям супер она получилось ну, довольно ровно здесь есть инструменты э, для анализа поверхности как и в power surfacing называется черно-белые полосы можно посмотреть что да вот здесь вот какая-то случилась неприятность и здесь она тоже проявилась а, здесь наверное нужно отредактировать вот этот задний Профиль, он должен быть чуть, наверное, другого формата Или здесь, быть чуть другого формата э, Направляющие Ну, да ладно, давайте оставим Так, да, здесь явно видно Что есть некоторый Дефект поверхности Посмотрим по кривизне Здесь уже не так видно То есть низ у нас э, Самый такой кривой а все остальное более-менее плоское. Самая плоская часть, конечно, здесь, где наибольшую длину имеет отрезок из второго профиля. Значит, я считаю, в целом, довольно неплохо. Учитывая то, что обычно рукоятки изготавливаются вручную, они шлифуются, там, полируются. Так, давайте все-таки доведем нашу рукоятку до логического завершения. Я высвечу второй эскиз и пока уберу нашу получившуюся поверхность и опять на виде спереди я нарисую эскиз он у меня будет стоять из сплайна можно сделать дугой кто как хочет и при помощи инструментов поверхностного моделирования поверхность вытянуть я вытяну на какое-то расстояние средняя плоскость как вы уже догадались это у нас будет два граничных Два торца таких э, нашей рукоятки. И опять на плоскость спереди рисую эскиз. И уже с задней стороны, как он называется, затыльник там, или пятка, делаю то же самое. То есть абсолютно не метя. Здесь я не ставлю размера. Если необходимо, можете поставить. Также вытянутой поверхностью от средней плоскости на 50 мм. Я думаю, это будет вполне достаточно. Высвечиваю нашу поверхность. Вот, как видно, у нас здесь есть пересечение и здесь не до конца. Ну давайте чуть-чуть мы подвинем наш эскизик. Думаю, это будет не, не критично, если мы его чуть-чуть так вот подвинем. Ну вот и здесь у нас тоже есть какое-то да, минимальное пересечение. Эскиз с рисунком я пока скрою. У нас получилась вот такая конструкция. И теперь при помощи команды отсечь поверхность выбираю тип отсечения взаимное. Выбираю первую поверхность и, допустим, вот эту поверхность. Перехожу в окошечко и здесь удаляю выбранное. То есть, что мне нужно удалить? Вот эту часть и вот эту часть. То есть, торец я оставляю закрытый. Щелкаю ОК. Вот у нас получился такой красивый закрытый торец. И точно так же делаем с задней части. Взаимное отсечение. Здесь выбираю первую поверхность и вторую поверхность. Удалить выбранные. Выбираю раз и два. И с второй части у нас также заднего торца рукоятки. Вот такая вот заглушечка образовалась. Пока у нас... Эта поверхность, как видите, она даже не имеет толщины, то есть и внутри она пустая. Нам необходимо теперь из нее сделать твердое тело. Давайте теперь этим займемся. Так выглядит с передней части, а вот так выглядит с задней части. Так, Нам теперь необходимо придать толщину выбираем нашу поверхность и здесь есть галочка создать твердое тело из замкнутого объема то есть то что нам и нужно все хорошо у нас создалось твердое тело смотрим на разрезе да теперь у нас здесь вот образовалась такая грань можно добавить здесь там какой-то радиус скругления не знаю в 1 миллиметр и давайте здесь добавим тоже радиус округления, скажем, в 2 миллиметра. У нас получилась такая ручка. Осталось только добавить к ней какой-нибудь внешний вид. Она будет сделано, допустим, из дуба. Красиво получилось. Посмотрим на картиночку. Осталось сделать только лезвие и такая вот дизайнерская модель ножа. Готово. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео хотите продолжение в том же формате, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте свои идеи для тем будущих роликов. Еще раз всем спасибо. До новых встреч в следующих видео.